всем здрасте Получилась сегодня новую блокировку нового, нового образца вот и сегодня сделаем обзор по ее конструкции вот всех не переделки что они хорошо сделали а что не доделали вот. В прошлом видео я указал на некоторые недоделки в конструкции. Вот. Но вот в данной ситуации мы видим, что уже верхняя крышка стала каленой. Вот Металл стал получше. Значит, она будет меньше проедаться вот этим кольцом резиновым. Внутри уплотнитель резиновый стоит. Вот. Значит, здесь обычно набивала борозду. Сейчас я думаю что это будет происходить медленнее, вот. но ну, сейчас будем разбирать ее потихонечку, ну, посмотрим что там получилось. Так. Приступаем к разборке конструкции. Снимаем верхнюю крышечку, в которой находится поршень толкателя. Я предварительно раскрутил их. еще раз, качество стали вот данной крышки стало намного лучше она стала каленая и ножом она не царапается в старых крышках в блокировках старого образца она царапалась простым ножом Так. так. Вот, снимаем крышечку. Вот. Здесь, в общем-то, все довольно-таки прикольно сделано. Вот. Нет, я, честно говоря, не вижу здесь винтиков, стопорящих все это безобразие. Ну ладно. продолжаем разбирать дальше. Так, снимаем крышечку. И кстати говоря, она неплохо усилена. У меня, конечно, там была потолще немножко, но у меня было сделано для колхозных редукторов для колхозных мостов вот. она немножко отличается глубиной посадки подшипника вот. если у меня была на моей блокировке в прошлом видео крышка вот такого образца вот видно Конус здесь вот, в принципе, она тоже довольно-таки толстая. Вот. Ну, небольшое различие есть. Но опять же повторюсь, то, что это сделано для патриота, а не для колхозного моста. Вот. Так, как бы это дело разнять. так технологический песочек ну, вот, в общем, при покупке я рекомендую конечно все это дело промыть хорошенечко вот. желательно в солярке потому что ну кое-где вот Реально абразив. Вот. Кое-где реально абразив. Вот. Так. Что мы дальше смотрим? Так. Здесь вот утолщение сделано. Так утолщение у нас тут, ну, в общем-то, нормально. Хотя по большому счету его можно убрать и сделать еще толще. Вот. ну смотрим на крышку которая сделана обновленная крышка блокировки спрут что мы здесь видим значится толщина стенки уже увеличилась до сантиметра в моем варианте. В моем варианте, конечно, оно, ну, скажем так, на 5 миллиметров толще. Ну, скажем скажем так, что данная крышка работать будет. И работать будет неплохо. Вот, Потому как усиление сделано довольно-таки приличное. Вот. Усиление довольно-таки приличное довольно-таки неплохо сделано, скажем. Да. И сталь намного лучше, чем то, что было до этого. Сталь, опять же, скажу, не царапается. Просто так ножом. След остается, конечно. Небольшой вот. Небольшой след остается. Но так в общем и целом качество процентов на 50 лучше чем было так что мы имеем здесь Ага. в данной ситуации мы имеем ага ага и даже без кольца еще ж так то есть если в старой модификации как я предлагал было вот такое кольцо которое удерживало вот эти оси вот эти оси вот прокручивание, то здесь почему-то их нет. Ну ладно. Будем пробовать разобрать дальше. Топоран провалился поросенок. Здесь вот оси сателлитов зафиксированы вот таким вот образом. В принципе, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это не совсем хорошо. и Бармалей. Во, блин, загадка для детей. Кто же из них двоих евреев? Охренатень это вышло только наполовину. Ура! Мы вынули. Ладно. Все грозное оружие туда. Будем пытаться вторую вынуть. Зачем так делать было, непонятно. Пальчик не казенный. Так, вынули вторую штучку. Так, теперь еще будем вынимать оси сателлитов. Где у нас выкладка? Вот наша выкладка. Смотрим. довольно теплотно входит и как я говорил они сделали вот такие штуки да Молодцы, нечего сказать, сделано неплохо. Сделано, скажем, хорошо. Так. Ну, вот здесь вот, здесь вот, в принципе, ошибка маленькая у них. Маленькая-маленькая ошибочка. которая, конечно, порекомендовал бы исправить завода Спруд. В чем она заключается? Итак. Значит, вот по поводу вот этой крестовинки, которую зовут Спруд готовил. Тут маленькая ошибочка. Вот видно, да? Вот она зазоры а вот тут площадка, на которую все вот это безобразие должно опираться то есть выглядите должно примерно вот так вот то бишь плюс еще одна ошибочка тут сделано как бы это показать то сквозное отверстие. Вот его видно, сейчас, вот. что очень сильно ослабляет всю вот эту вот конструкцию, потому что здесь тонкая стенка, довольно таки тонкая, и здесь соответственно, ну работать оно конечно будет, только есть шанс, что оно сломается вот В моей конструкции такого же варианта вот моя конструкция здесь сквозного отверстия нет там на скажем сколько здесь. Порядка 5 миллиметров в... сделана выточка с одной и с другой стороны. Бабышка здесь на порядок ниже, нежели на спруте, за счет чего? За счет чего ось плотно, вот плотно слишком плотно встает. Благодаря чему, что здесь 5 мм и тут 5 мм, ось плотно плотно прилегает к оси, к основной, за счет чего она имеет площадку. Вот эта вот выточка является площадкой для всего вот этого безобразия. Вот она ложится на нее и никуда отсюда не денется. А благодаря тому, что. Отверстие не сквозное увеличивается толщина стенки. То есть здесь толщина вот, этого, вот этой оси увеличивается практически на сантиметр. И мощность вот этой оси можете представить какая. Если бы я проточил ее, ну, соответственно, это было бы не совсем хорошо. Вот такие вот оси мы делаем в Питере. Дальнейший нюанс, который мне, скажем, ну хотелось бы, чтобы он присутствовал, это отсутствие вот этой вот шайбы, вот, в которую вставляется, ну даже пускай родное, родная ось, которая сделана с прутом, она, даже если ее вставить сюда, Вот. даже пускай там будет даже если зазор и пускай даже будут крепежи штифтовые как здесь сделано то даже при такой конструкции люфтов практически нету то есть это уже будет работать вот. конечно без этого кольца ну Конструкция слабовата, честно говоря. Хотелось бы, чтобы оно присутствовало. Вот. В остальном блокировка уже сделана намного качественней, чем старые по металлу, я имею в виду. Вот. Ну, как в любых новых конструкциях, есть свои недоработки которая спрут обещает исправить в следующих моделях. Вот. Ну а пока приходится пользоваться тем, что есть. В том числе и такой блокировкой. У меня есть возможность это переделать, поэтому мне проще. переделках и модернизациях этой блокировки я уже буду рассказывать при сборке данной конструкции всем до свидания до новых встреч